Всем здравствуйте! Время 9.42. 9.12. Приехали мы сегодня за рыбой. А, ну я приехал сегодня за рыбой. Хватит ездить на рыбалку. Сашку специально с собой не стал брать. Будем заготовлять ротана, да, в промышленных Конечно. объемах. Сколько уже можно впустую ездить? Озеро Ременное, часть, наверное, нашего района, часть Варгашинского, а может еще и Лебяжевского, не знаю я точно, но мы с Павлоринского района. За крупным ротаном приехали. Вот-вот. В общем, набурил я вот-вот-вот-вот. Вот этот камыш. Оббурил. Туда три лунки пробурил. В общем, пока я вел подготовку, Сергей уже двух штук поймал. И еще поймал. Ага. Еще новый. Саша, который покупал мне. Зачем Дворничок? Сашка это сделал? Там вот рыбаки еще заходят. Двое там уже сидело, еще вот трое вроде как зашли. Ну, ладно, надо тоже ловить, иначе я так не поймаю. Так и буду ездить на рыбалку только, а не за рыбой. Вот так вот сейчас. Погодка пока хорошая. Морозец вообще такой небольшой. Градусов может быть 5, мне кажется, солнышко, ветра пока нет, вообще красота. Вот так, ну что, время 10.36, вот этот кружочек я бежал, поймал тут одного, и он на той, на первой лунке двух штук. Здесь вообще, не знаю, с метр, наверное, у меня и трава, вот этой поклевка была, не смог вытащить. Сейчас у Сергея засниму рыбу и пойду частинку обследую проверяю сегодня рассказы опытных рыбаков что кормить не обязательно главное найти и вот хожу ищу а серега рыбу ловит. хоть и я вроде ехал за рыбой да Ну вот такие да нормально же что да. Грамм под двести допадил. Да, Есть. Наверное. Мне-то главное, видишь, как по рассказам, просто найти одну лунку. И все. Я твоих этих рыбешек перелетываю. Че? Че, клевало? Да. Этот, как на карасинной рыбалке. На несколько удочек. А если все в раз начнут? Ну, надо успевать. Поэтому ты обычно с рыбой, да? Потому что да. ты намного удочек ловишь. Некачественного количеством брать надо. Так это нету, да? Нет, есть. Это. А что у тебя за это-то? это сердце сердце. Бычье, да? Нет, это, это гусиное. Гусиное сердце? Да. Вот надо на что ловить, вот. Второй год мне блесенка или третий служит. На нее ловлю. Но это не потому, что у меня другой больше. Я, <ни одной>. Я на нее ловлю. Ну ч, где у тебя рыба? Так, пока с ним стою и у меня вся рыба уйдет, конечно. Да скотина. только это мелочь. В общем, все с тобой понятно. Ладно, пошел я частину, частину изучать вот эту. Если тут сейчас нету, вот эти сейчас еще тут эту погляжу сначала. Если тут что, у меня один, два, три, шесть. Если нету, пойду, наверное, тем камышом пробурю, туда пойду. Будем искать, в общем, кто ищет, тот найдет, говорят. И этот все дергает и дергает рыбу. Блин, это, дышит это... это... то ров. Такой... да? Да. Все, не надо, Лешка? Не, все, я замотал. Все, клюет. Что-то клюнуло и все. Чударь. он опять клюет вот ловит ловит как похожу он все ловит как спрашиваю он говорит не ловит не почему я в стену сюда вот нет я пришел за буром я пошел вон туда Куда? вон туда там сейчас вся рыба где где ну вот носочек вот выходит а -а -а. сейчас я вот от этих вот у меня там видно а -а -а. вот четыре Ротана поймана, сейчас в линию туда пробурю. А -а -а. У меня все в пол воды, короче, клюют. Да? Вот сколько я поймал. Через Фиг чем. Там еще люди пришли, рыбаки нет, там нет, сидят. Подошло, Женщина там какая-то разговаривает, да? Ну, Но... в общем, время без пяти 12. Надо уже обедать. Вот я, в общем, тут набурил. Там, там, там, там набурил. Вот так вот набурил. Серега, вон там. Не настолько я уже, короче, рыбу ищу. Сколько у меня руки болят. И пока бурю, они какое-то время потом не так болят. Как-то вот так вот тут. Так-то бы я бы уже сел бы вообще в палатку и сидел, наверное. Будь они неладны, эти занятия спортом. Сейчас, в общем, мы чайку попьем. И я пойду по лункам. И согрелся, и хорошо уже начинал у меня рука мерзнуть с удочкой стоять ветерочек небольшой но есть такой морозит. ощущением градусов по 10 наверно серёга ловит по крайней мере руками ваш да, мелочь, мелочь ему Воет огромных ротанов и говорит, что мелочь. Нет, нет. Так, чуть-чуть на травах, да, чего? Да, волшебных, на, на волшебных. После этого ты не только ротанов, а ты и нет, ну, русалка, ты русалку поймать. Не, на русалку поймать. Так, что это? Кружку хотел я достать. Так. Это у меня это обычный чай. Обычно. Я то не знаю, что у меня вышло из чая, <связывая> За Заварку я туда не ловил. Как он там получился? Не, ну, в прошлый раз ничего, мне не Ой. Что вкусненько махнет? А что тут трава? А всякое разное. Конопли нету? Как нету? <связывая> <связывая> Иначе бы я уже давно на рыбалку не ездил. Шаблонник, наверное, да? Мородина? Не, нету там такого из того, что ты назвал. А что здесь? Говорит вы. Не знаю. Взял две щепотки волшебной травы. У Сани тогда клювала после чая. Ага, там начинка вижу, да? Да. Рыба доплюет. Да, а, мелочь, уерь. Ты баллон-то заново заправил? Вообще а не заправлял, заправлял Рыба-то клюет Чай-то я могу пить газовых синей этих полить. Сашка, а почему у тебя просто? Врус... Не знаю, мы покупали, просто с ним ходили. А? Я, я отцу покупал. Ты что, собрался собрал с Наверно. Если ты пойдешь на дальний кордон, да? Ну вот так вот сейчас по прямой потом до того носка потом вот так вот, вот под другой и обратно ну, на круп крупнее кор кордон был Не, mm -mm. ну вот такой первый раз мало было вот таких вот, как вот за ноги Запиздников mm. Но таких хотя уже он. Там у штуки 4. Там. Угу. Чуть пирог. Картошка. Мясо какое. Как обычно, из леса. <свят> какое у меня может быть мясо? Не кабан? Нет. Видишь, перемолотое. Из <свят> моринг. <свят> перестала у, у меня сейчас будет клевать все из волшебного чая напился сейчас дуром у меня попрес ну не сейчас чуть чуть попозже сейчас пока тра пока тра, пока травы это по крови разойдутся mm -hmm. что ты аккуратно все его режущие предметы убирай а что? ну мало ли а, что не плюет, что не плюет. Так, а у меня у меня удочка в этом в корысе сейчас Что, да? Нет. Попробуешь? Не надо. Что так... я спортивной ловлей занимаюсь, у меня свой интерес. Ага. -а -а. Так же за рыбу поехала нету. Я, видишь, поехал то за рыбой, а в итоге-то проверяю все рассказы, все на себе испытываю. А испытывает надо за рыбой Вот, говорит, ищи, ищи, говорит, буквально метров пять-шесть в сторону и все. А то уж, блядь, километр, я уже двадцать лунок пробурил, как на щуку, больше четырех щук, ой, еще щука, видишь, трава уже все задействовала, чай, чай уже заработал. А что я вот тут у тебя оставлю, термос положу, чтобы он не Это Уже все, вместо ротана у меня щука прет. Кроме четырех ротанов с одной лунки я не поймал. скажу обед у нас завершился пора и рыбу попробовать поймать сейчас малинку свою на всю жизнь еще одену и все и клев попрет и клев попрет ну да все замерзло. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Вот самая моя лоистая лунка пока на сегодня. Четыре штуки я из поймал. Как народ по сто и более с одной ловит, непонятно. Так. Вот где-то вот так вот. Вот у меня почему-то все в районе пол воды берет. Вот я поймал одного. Смотри, это гольян. А что такое здоровый? А что по-моему на гратано похож, да? Гольян здесь есть, да? Ага, хороший такой, да? Здоровый, <питанный> но. Питаны. Ну а я думал здесь у тебя гратаны. Золотая рыба ему. Хороший. Давай его в лунку брось, конечно. я думал, что Просто как я так и бывают здоровый. Ну. Я первый раз вижу такого здорового. Конечно, привык на нашем озере мелочь ловить. У меня вот все на глубине, грубо говоря. А ну сверху берет сейчас. Снизу вообще не берет. Низу слеза, да нифига, вот начал поднять так вот. Где-то вот такой вот от глубины поднял практически пацан. Под сам... Вот содного, содного, содного. Клюет содного? Да. Это хорошо тебе. Ну и... я думаю, что за рыба -то? Народ расходится, они не знают, что вся рыба вверх пошла. Mm -hmm. Так, ладно, идти надо дальше. У меня лунок там много. Иду, в общем, с лесами к Сергею. У него рыба поперла дуром после волшебного чая. Ну и себя где-то там поймал, не знаю, не вижу, клюнуло, подсёк, и где-то зацепился за капюшон. Что, рыба у тебя прёт, да? То ли кажется, думаю, ему, что ловит, то ли правда рыба ловится. Вот этот, да? Да. Нет, даже весы взял с собой. Весы взял? Да. Он, вот, сегодня это... ну, я сегодня как основательно готов... подошел сегодня за, вот, за этим, как за большими экземплярами приехали. На, на крупную рыбу мы ехали. Не знаю, что, правда там видно или не видно. Какой это большой? 290. Ну, 290, если там видно. Все впереди у нас. Это-то меня отцепи. Ну у меня где-то, он там я не я не вижу где-то зацеплен я. Подожди, вот он. Подожди. Здорово. О, рыба перла перла дуром после чая. Так, что жди, сейчас подожди, еще, Так, не вытащить крючок, сейчас маленькая ткань, чуть-чуть. Вот, началось. Сейчас, голову... да. Блин, я ему еще говорил, режущий, убери предмет, отрежет голову. Там пол башлыка уже перерезал, мне кажется. Да нет, о, вс. маленькая чуть-чуть дырочка, чуть-чуть. А просто там он обратно не уйдет. Будка. У меня серьезная же, у меня если рыба клюнула, она уже не сходит. Так, ладно, пошел я ловить, так-то мне роль оператора, когда выполняю, вообще не наловить, он сейчас какую даль надо идти, а? У меня нет пока такой зарплаты, чтобы платить ему. Я не настолько богат, а? Но он тоже денег стоит. Да нет, ну кому как, я же это, пока тунеядством занимаюсь, для меня дорого. Ну все, сейчас я пойду поймаю. Вот моя рыба. Меня можно выследить по рыбе, по крупной рыбе. Вот моя рыба. И я пока дошел только до сюда. И вот моя рыба. Вот так вот. Есть контакт. В общем, поймал я уже на этой лунке двух штук. Где два, там и три должно быть, правильно? Так что сейчас проверим В общем время уже 13.37 Добрался я к последним лункам Еще 4 лунки у меня тут не проверенных Здесь вот сейчас была поклевочка И чего-то никого Сейчас попробую на мормышку одета уже малинка может быть что-то я делаю все-таки не так Надо было давно на нее ловить. Блин, леску не вижу. А нет, вот она. Видимо, все-таки разница есть. Так, но это не показатель, это еще не показатель, мормышка фосфорная с рыбалки на карася. Этого все дуром прет и прет, прет и прет. Куда он эту рыбу девать собрался? Снимаю, я буду а? Снимаю, я буду Давай, так вот он целый день и ловил сегодня. Время 15.52. Плюет, да? А ну конечно что так не ловить-то? Сколько штук? 153. 153 штуки у него. О, две лунки у него. 153 штуки. У меня 33 штуки, 28 лунок. <свят> <свят> Я с лунки ходил, считал. 28 лунок, Михаил, дал так дал. Вот мой лоб, вот всё. О, этот еще одного поймал. Коры то сережки не буду взвешивать а своих то я сейчас взвешу. два килограмма 145 грамм вот 33 три штуки моих а этот все ловит и ловит, ловит и ловит. Сколько у тебя килограмм? 2 килограмма 145 грамм. Ну я думаю килограмм 6-7 я поймал. Но... Как думаешь? Ну я не знаю. У тебя же как обычно всегда мельче. Так-то разница поштучно в 5 раз. Это бы было 15 килограмм, ну 10 бы килограмм у тебя. Ну может быть в 6 и наберется. Ну вот так вот в общем Давай крайний и Вот и провел я эксперимент поиска ротана по новым местам или на тех местах где когда-то кто-то ловил и возможно кормил Сколько? 154 штучки 154 штуки Удочки у нас так и не сломали. Не было такой рыбы. У нас, по крайней мере, да? В та, в та... Ну, <соскоп> этот, а, оторвал точно. Ну, оторвал <соскоп> Не знаю, каким рассказом верить. Удочки нам не сломали. По килограмму мы не поймали. Самый большой, это сколько? 300... <соскоп> а, 290 грамм из тех вот мест вот вот все это перебурил и туда под камыш и под этот камыш и по частине и туда и он под тот камыш и он в тот камыш и вот так вот да кому ну, теперь верить да, никому не надо верить, да, верить не надо, надо только себе вот все проверил на своем опыте Так, метров пятьсот мы идем дорогой. Ну, Кто-то не вытерпел, заезжал на машине. Но зато можно согреться. У меня вот начинали ноги подмерзать. И теперь мне уже почти жарко. Вот такая рыбалка, в общем, у нас. За рыбой я опять не съездил. Еще раз ей поеду. Теперь уже по-серьезному надо ехать. То а Серега уже позорит меня. И комментарии я помню, где рыбалка это не мое. Чтобы уж совсем не поверить в это во все, надо все-таки поймать рыбы. А он машиной. Ну все, в общем, всем пока. Солнце уже вон там где-то село. Время 16.06. 9 декабря, если я не говорил.